Как вы оцениваете в итоге первого дня саммита и вот, а, вот это решение о том, что в 206 году наша страна будет а, хозяином саммита, и будет не советом в России? В очень деловом таком режиме рабочем прошла первая часть саммита сегодня. Практически все принимали участие в обсуждении вопросов, которые были в повестке дня, и прежде всего. Речь шла о проблемах развития мировой экономики. Практически каждый из присутствующих дал анализ ситуации в своей собственной стране, анализ развития мировой экономики, что, собственно говоря, и я тоже сделал, ваш покорный слуга тоже проинформировал о ее о ситуации в России, о наших приоритетах, о том, что сделано и что мы планируем делать в ближайшее время. Мы обсудили, как это стыкуется, как все эти планы стыкуются друг с другом. И мне кажется, что это обсуждение было очень позитивным. Некоторые вещи удалось не только послушать, так, но и сделать выводы о, о приоритетах развития, в том числе российской экономики. Как мне показалось, у наших партнеров значительный интерес вызвали вызвала информация о наших планах в сфере энергетики в том числе и на, и прежде всего на европейском континенте, но не только не только, речь шла и о крупных проектах с другими нашими партнерами, в том числе с американскими партнерами ну и разумеется мы говорили о завтрашнем дне о проблемах связанных с развитием в беднейших странах мира о планах проведения международной встречи в Оганесбурге. Здесь тоже я отметил некоторые наши приоритеты, напомнил о приглашении всем представителям всех стран восьмерки поучаствовать в международной конференции по изменению климата в Москве в следующем году. Ну и, наконец, вы сами об этом упомянули, принято решение в 2006 году провести саммит «Восьмерки» в России. Я думаю, что это очень хороший знак, знак того, что роль России возрастает и качество, самое главное, меняется качество наших отношений с ведущими индустриальными странами мира. Мы с благодарностью это, эту информацию восприняли и, конечно, Подготовим и проведем, э, уверен, очень достойно это мероприятие. М. Э, перед отлетом в Кананаскесу беседовали с, э, с губернаторами южных областей регионов России. Как Вы оцениваете деятельность местных и федеральных органов власти по оказанию помощи населению? К сожалению, очень много пострадавших и масштаб очень большой. Э, страдают, как всегда, с, самые... Необеспеченные люди Те, кто Те, кто и в нормальных-то условиях э, Имеет не очень высокий уровень жизни Те, прежде всего, пострадали э, Дома пострадали как раз самые бедные Что касается Оценки действий то Мне кажется, что что можно было э, все-таки так, таких масштабах не допустить, поскольку информация о подобного рода развитии событий все-таки была заблаговременная и местные власти, на мой взгляд, могли бы профилактически отработать более эффективно. Сейчас предпринимаются необходимые меры и э, все службы задействованы. Главное сейчас оказать помощь конкретным людям в восстановлении жилища, оказать материальную помощь, оказать помощь в питьевой водой, медикаментами, не допустить развития, возникновения эпидемии. На данный момент, повторяю, усилия предпринимаются достаточно энергичные, но о том, как весь комплекс этот сработал, можно будет говорить только после того, как основные работы будут завершены. Мы договорились с губернаторами, с президентами республики в составе России, с которыми я разговаривал о том, что мы будем в связи с этим поддерживать. Правительственная комиссия, которая была сформирована, как вы знаете, недавно, работает. Специалисты различных министерств и ведомств работают не из Москвы. Все выехали на место. И После возвращения отсюда из Канады мы обязательно проведем совещание по этому вопросу с руководителями регионов, посмотрим, как развиваются события, скорректируем наши действия. Ну, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, человеческая атмосфера на этом самоде, как вы ее оцениваете, как она вам понравилась, насколько... Насколько общение вообще было таким по-человечески Очень доброжелательно. Вообще, надо сказать, что глава государств правительства, восьмерки э, не только компетентные, но и во всех отношениях люди приятные. Э, здесь, знаете, такая товарищеская атмосфера. Очень доброжелательно направленная на поиск решений тех проблем, которые обсуждаются. И даже если есть разные подходы к определению тех или других проблем, все-таки поиск совместных решений идет в очень конструктивном ключе. И, на мой взгляд, это очень хорошая предпосылка для того, чтобы добиться положительных результатов.